Можно тебе один вопрос задать? Да. Ты мусульманин? Да, мусульманин. Ну ты уважаешь мусульманство, да, туда-сюда, да? Да. Ты культурный человек, да, получается? Ну ладно. А почему в шапке сидишь дома? Да. Это, ж... так. это не культурно Чего здесь не культурно? Дома сидеть в головном улове. Это не культурно. А здесь очень холодно. Если холодно было, да. Ты одетый сидел еще в Не ну, одетый, это куртка. В Казахстане как может быть холодно, скажи? Ну, минус 40, э, минус 35 градусов. Чего врешь то а? я тоже с казахстана А? вот еще ты казахский пиздомол, каз... <с Fusion> из, из <с <polynomial> с какого города вот братишка правильно сделал он понял Смотри, смысл. из какого города вот. а ты вот сейчас подписался под я я, 모... да, он... да я я ну я... Вот. ты скажи <с desp arkadaşlar> из какого города с алматы алматы у znaczy. нас Позавчера был 35 минус 35 был. не был. у вас 35 а был тридцать был, был братишки, сзади который лежит. Респект уважуха, братан, молочек брат? молодчик. Ты молодчик, правильно сделал? Но он гей. Ладно, давай удачи тебе. Больше давай. так не делай, хорошо. Вот right, так. Okay.